Приветствую вас, друзья! Продолжаю а, обзор проекта CryptoHands, точнее смарт-контракта CryptoHands. А, то, что вы видите сейчас, это его оболочка. И чем этот проект отличается от всего того, что вы видели в интернете? Здесь деньги не хранятся вообще ни на каком счету. А, работает просто смарт контракты по сути, деньги перечисляются сразу же на ваш кошелек а, Ethereum. Вот эта оболочка, она просто отображает количество денег, которые вы заработали и соответственно отображает уровни, которые вы покупали. Я вчера буквально вот купил уже четвертый уровень, стоит он 1.35 эфириума, а заработано мной за 8 дней 4.65 эфириума. Давайте покажу вам транзакции. Вся эта информация берется из блокчейна, видно с каких кошельков переводилось и соответственно вот эта система, точнее сайт, он просто собирает эти данные и показывает. И здесь вы можете видеть, зарегистрировался я 3 числа, то есть оплата у меня пошла 3 числа, вот они были. И сегодня у нас 11, да? ну по сути 11 минус 3 получается 8. Да? То есть за 8 дней я заработал 4,65 эфириума. Сколько это сейчас в деньгах? Давайте посмотрим. 4.65 в рублях. Это 65 тысяч. 583 рубля за 8 дней. Ну, с учетом того, что эфир немножко просел, да, то есть 5 числа он был 15 тысяч стоил, сейчас он стоит 13, да, то есть, ну, было бы больше, так скажем. Ну, в принципе, такая сумма, я считаю, нормальная за это время. Давайте вернемся обратно в кабинет. И здесь вы видите, вот за сегодняшний день мне пришло 0,9 эфира, да, то есть 2 выплаты по 0,45. Вчера 2 выплаты по 0,45. 9 и 8 числа выплат никаких не было вот но остальное время все время вот какие-то идут начисления что еще хотелось бы мне рассказать вообще про этот проект чем он интересен был бы вам возможно да то что начать можно всего лишь с 0.05 эфириума это примерно сейчас ну, где-то равно 700 800 рублей то есть, вы покупаете контракт, получаете от нашей команды готовую воронку продаж. Как она выглядит, я вам сейчас покажу. За счет этой воронки вы получаете еще... Сейчас зайду в кабинет. За счет воронки вы можете собирать базу подписчиков и одновременно с этим еще выстраивать множественные источники дохода, то есть полноценный бизнес. так вот выглядит наша страница подписки, она же будет находиться под этим видео, то есть вы сможете узнать всю информацию, которая вам интересна про этот проект. Это абсолютно бесплатно, то есть вы можете заполнить здесь свои данные, либо получить через ВКонтакте и соответственно в видео я все расскажу, покажу более подробно да, то есть, раз, ну, об этом проекте. Если вы захотите принять участие, вы получите точно такой же инструмент, который будет за вас ну для вас, точнее, не за вас, а для вас собирать базу подписчиков, работать с ней. То есть вы будете тратить минимум времени на работу с клиентами, так скажем, и максимум будете уделять время изучению трафика и всего остального. То есть то, что вот реально нужно. Соответственно, сюда попадают люди которым это интересно. Да? То есть, если им это интересная тема, они, соответственно, заполняют данные и э, попадают в базу подписчиков ваших. Если им не интересно, они, соответственно, проходят мимо. То есть, по сути, э, благодаря этой воронке вы собираете целевую аудиторию. И такой инструмент мы вам даем. Он состоит из множества, из нескольких страниц. Вот так вот, да, то есть тут есть э, уроки и так далее. И также вы сможете отслеживать статистику, откуда были переходы здесь вот вы видите у меня 2764 перехода и подписались да то есть подписку оформили на странице подтверди подписку 985 человек зашло то есть по сути здесь около ну 40 процентов наверное, конверсия и здесь еще не учитывается те люди которые подписывались через вконтакте там плюс еще где-то 130 140 человек то есть можно смело говорить, что ну, больше тысячи подписалось. Потому что здесь как бы вот эта страничка, это страница, страница подтверждения по e-mail подписки. Да, вот, а те люди, которые подписываются через ВКонтакте, здесь их, к сожалению, отлич... нельзя посмотреть. Вот. Но их можно посмотреть уже вот здесь. Да, то есть кто смотрел уроки, вы видите. да, То есть отличается количество и, соответственно, здесь вы будете видеть всю статистику, которая вам нужна. По, ну, допустим, давайте откроем страницу подписки. Мы можем посмотреть по времени, да, то есть выставить число, какие, какое нам интересно. И вот вы видите, 8, 5 августа я ее запустил, сегодня 11 И вот каждый день вы видите трафик, какой идет. Давайте вот сегодняшнюю, например, откроем. Видно, что с YouTube 39 человек прямых переходов, с e-mail рассылки, вот со SpoonPay, откуда-то с YouTube, опять же, да, с Хантер-Лида, с рекламы переходит, с LookAtLink, со SpoonPay, FromBlogger, пожалуйста. Да, то есть, это где-то крутится реклама, мы этому всему обучаем, и, соответственно, люди, видите, они переходят на, так скажем, на этот сайт подписываются, вы получаете готовых клиентов. Мы этому всему обучаем. Как проходит обучение? Давайте зайдем в нашу академию. Каким образом все это выглядит? То есть, по сути, вы покупаете не просто какой-то пустой а, контракт да, за 0,6 эфира. Вы покупаете полноценное обучение, готовую воронку продаж, которую вам нужно просто настроить. По сути, это готовый бизнес под ключ. Обычно такие комплекты стоят ну, по несколько тысяч рублей, и это не учитывая того, что вам нужно еще, там, если вы бизнес какой-то развиваете, еще платить деньги за бизнес. Здесь же вы покупаете и бизнес, и сразу к нему все инструменты, которые вам нужны. Давайте зайдем, так, академия, вот такой будет обучающий кабинет у вас, вы видите, сегодня у нас тут заходило 137 человек обучалось люди отзывы оставляют. Не все, правда, но вот курс создан просто отлично. Даже новичкам будет все понятно, не говоря уже о более опытных пользователях. Спасибо Евгению и команде за предоставленные материалы. Здесь люди проходят курсы и, соответственно, оставляют какие-то отзывы. Здесь есть у нас чат, есть поддержка, есть форум. То есть можно будет общаться. Это наша внутренняя система, которая поможет вам настроить свой бизнес, настроить множественные источники дохода и делать это правильно. да, То есть не тратить свое время зря на уговаривание кого-то там и так далее, там вступать, не вступать, там работа с возражением. Вам это нахрен ничего не нужно. Создаете воронку, льете туда трафик и люди, которым это интересно, они сами уже подписываются и изучают материалы. Вот и все. Это уникальный инструмент, который поможет вам максимально а, оптимизировать свое время. Из чего состоит сама воронка? У нас здесь есть и другие курсы, которые вам доступны будут. Да? По рассылкам, по проведению вебинаров там, и так далее. Настройка системы. Давайте зайдем сюда. Что у нас здесь есть? Здесь есть настройка воронки чужими руками. То есть можно, если вы не хотите настраивать, вы можете заплатить 500 рублей и вам все это настроит. Единственное, что вам нужно, это... Ну, зарегистрировать там домен зарегистрироваться на сервисах на бесплатных до да, чтобы дать человеку данные и соответственно он по этим данным уже соберет за вас воронку будет стоить это 500 рублей вы сможете сэкономить время если мы переходим уже к следующему уроку давайте вот так вот сделаем у нас идет урок по покупке домена, по покупке хостинга. То есть, вы все вот это изучаете, если вам это нужно. Да? То есть, если вы хотите воронку собрать, то здесь все это есть. Какие затраты, сразу скажу, на домены, на хостинг вам понадобится примерно 250 рублей дополнительно. Вот. Но вы уже, можно сказать, получите прям то, что вам нужно для бизнеса. Это не какие-то большие супер деньги, да, То есть, 250 рублей, я думаю, есть у каждого. Потом переходите к следующему уроку. Здесь мы уже рассказываем, как настроить Деким и Демарк, чтобы письма не попадали в спам. Видите, здесь уже вот люди отзывы оставляют. То есть те, кто проходил эти уроки, это ну, не один человек. Нашу предыдущую школу, да, Freedom Technology, школу интернет-маркетинга, прошло уже более 8 тысяч человек. Вот. И здесь, вот вы видите уроки по настройке самой воронки. Здесь все данные, ссылки, показано, как это делать. То есть, если вы хотите сами настраивать, то здесь все также имеется: все видео уроки, которые нужно вставлять. То есть, по сути, вы получаете готовый бизнес под ключ, стоимостью всего лишь 0.06 эфириума. И одновременно с этим можете развиваться, можете зарабатывать неплохие деньги, как я показал мой доход вот на сегодня за 8 дней это 4.65 эфириума. Вот еще раз обновлюсь, чтобы вы видели. И посмотрите, как за счет этой системы, да, которую мы даем, как строится партнерская сеть. Здесь можно это тоже увидеть. По контрактам сейчас они все подгрузятся. То есть за 8 дней, даже какой за 8, за 6 дней на самом деле, это я вчера еще снимал видео, у меня уже заполнились все уровни. И теперь я получаю просто прибыль каждый день. Вот ну, 0,9 эфириума. Давайте еще пока загружается. Я вам покажу, сколько это в рублях за один день. 0,9 эфириума. Да, потому что у меня сегодня было две выплаты. Вчера также было две выплаты по 0,9. Это 12 690 рублей. То есть за один день заработать можно, ну, я заработал 12 690 рублей. На самом деле это не предел. Можно зарабатывать и 20, и 30, и 40, да, потому что только начало, только развивается эта система, и, соответственно, чем дальше, тем больше будут выплаты. Так, ну что у нас, подгрузилось, да. Вот, Если развернуть всю мою структуру, вот вы можете посмотреть, сколько людей. На первом уровне 3 контракта обязательно покупаются, да, другими людьми. На втором уровне 9 контрактов. Это вот с этих 9 контрактов, соответственно, деньги идут вам, да, по 0.15 уже эфириума. Здесь уже 27 контрактов, да, а здесь 81 контракт. Дальше уже я смотреть не могу, но там тоже есть люди, которые получают выплаты. Давайте кого-нибудь сейчас тут найдем. Например, вот я знаю, человек тоже занимается по этой системе. Вот у него сейчас на кошельке лежит 167 долларов. Все это, как вы видите, кошелек эфириума. Напрямую идут транзакции. Вот здесь вы видите, вот 10 минут назад поступила оплата 0.15 эфириума еще, да? 23 часа назад, то есть за сутки человек заработал ну, 60 долларов, вчера например 45 эфириума и так далее, да то есть видите, вот они все выплаты, сразу идет на кошелек, вот такая вот система интересная, все работает и если вам это интересно, если вы хотите научиться интернет-маркетингу, вы можете под этим видео найти специальную ссылочку, это будет ссылочка на вот такую подписную страницу заполнить здесь свои данные либо получить курс через ВК все узнать об этой системе там есть пошаговая инструкция как пополнить кошелек как эту систему оплатить и как только вы оплачиваете вы получаете доступ к нашей Академии Freedom Technology где мы вас обучаем уже вот делать вот такие вот результаты на этом все друзья с вами на связи был Евгений Ванин Всем счастливо и пока-пока.